Приветствую на канале Шарабара. Прежде чем начать, я бы хотел поблагодарить своего подписчика Тибериус Август за предложенную тему. Тибериус, спасибо тебе. Это первое. Второе. Абсолютно любой человек может предложить в комментариях тему для видео. Со своей стороны, я не могу дать гарантии, что я буду делать его, но я обещаю, что как минимум обдумаю предложенную вами тему. Комментарии открыты. Welcome. А теперь начинаем. Присоединение Крыма к Российской империи С чего все началось, как все проходило и к чему это привело? Переместимся в 15 век, во вторую половину, если быть точнее Летом 1475 года приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи Крымское ханство, владевшее остальной территорией Крыма с 1478 года стало вассалом Османской империи На три последовавших столетия Черное море стало турецким внутренним озером к 16 веку Османская империя перешла к стратегической обороне, основными компонентами которой было строительство крепостей в устях рек, создание своего рода буферной зоны, безлюдной территории дикого поля, перенос вооруженной борьбы с северными соседями, то есть с Польшей и Россией, вглубь польских и российских владений, используя для этого зависимое от нее Крымское ханство. В 15 веке турки с помощью итальянских специалистов построили на Перекопе крепость Оркапу. С этого самого времени у Перекопского вала появляется другое имя – Турецкий вал. С конца 15 века Крымское ханство совершало постоянные набеги на русское государство и речь посполитую. Основная цель набегов – захват рабов и их перепродажа на турецких рынках. Общее число рабов, прошедших через крымские рынки, оценивается в 3 миллиона человек. Южные земли подвергались татарским набегам. Руси даже приходилось платить дань ханам. В конце 17-го столетия князь Василий Голицын совершил две неудачные попытки военного покорения ханских земель. С появлением же флота значение Крыма для России изменилось. Теперь важна была возможность прохода через Керченский пролив. Следовало противостоять турецким попыткам снова превратить Черное море в свое внутреннее озеро. В 18 веке Россия вела несколько войн с Турцией. Крым, зависимый от турков, не мог уже противостоять империи на равных, превратившись в разменную монету. После падения Золотой Орды перед Россией с особой остротой встала задача восстановить выход к Черному морю, существовавший в период Киевской Руси и закрыт для нее с установлением татаро-монгольского ига. Сделать это было необходимо прежде всего в экономических интересах, поскольку через Черное море шли важные торговые пути в страны Средиземноморья. Попытки овладения Крымом предпринимались неоднократно. Достаточно вспомнить походы Петра I в 1696 и 1698 годах, хотя и окончившиеся взятием крепости Азов, но не решившие в целом черноморской проблемы. В Анны Иоанновны русские войска дважды победно вступали на полуостров. В 1735 году под командованием Миниха и спустя четыре года под командованием генерал-фельдмаршала Ласси. Но оба раза они были вынуждены отступить из-за отсутствия снабжения и вспыхнувших в рядах войск эпидемии. Реальная возможность осуществить захват Крыма появилась лишь после того, как во второй половине 18 века была образована Новороссия, в которую вошли значительные территории Северного Причерноморья, присоединенные к России в ходе русско-турецких войн. Принято считать, что именно с этого началась история присоединения Крыма к России Екатериной II используя Новороссию как плацдарм для дальнейшего наступления, армия генерала-аншефа Долгорукова в 1771 году сумела сломить сопротивление защитников Крыма и закрепиться в его пределах. Я считаю, что нельзя обойти стороной две русско-турецкие войны, так как они во многом также сыграли существенную роль. Поговорим о них, но очень коротко. Первая русско-турецкая война с 1735 по 1739 года. В ходе этой войны российская Днепровская армия, насчитывавшая 62 тысячи человек и состоявшая под командованием генерал-фельдмаршала Бурхарда Христофора Миниха, 20 мая 1736 года взяла штурмом османские укрепления у Перекопа. 18 а 17 июня заняла Бахчисарай. Однако недостаток продовольствия, а также вспышки эпидемии в армии заставили Миниха отступить в Россию. В июле 1737 года в Крым вторглась армия под предводительством генерал-фельдмаршала Петра Ласси, нанеся армии крымского хана ряд поражений и захватив Карасу Базар. Но и она была вскоре вынуждена покинуть Крым из-за недостатка снабжения. Единственным итогом вторжения русских армий стало опустошение полуострова, поскольку разрыв между уже освоенный русскими территории Дикого Поля и занятыми в ходе военных экспедиций землями, был слишком велик, чтобы обеспечить их хозяйственное освоение и эффективную оборону, и таким образом рассчитывать на включение Крыма в состав русских владений. Вторая война, она длилась с 1768 по 1774 года. Несмотря на попытки Крымского хана и Османской империи, вооруженной силой, воспрепятствовать русской колонизации Северного Причерноморья, она фактически началась еще до того, как в 1771 году армия генерал Аншера Долгорукова овладела Крымом. За что он, кстати, впоследствии получил от императрицы шпагу с алмазами, алмазы к святого Андрея Первозванного и титул Крымского. Так вот, князь Долгоруков вынудил крымского хана Селима бежать в Турцию. На его место выбрали сторонника крымско-российского сближения хана Сахиба Второго Герея, подписавшего с князем Долгоруковым договор, по которому Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России. К России переходили Керчь, крепости Кенбурн и Яникалия, запиравшие выход из Азовского в Черное море. Керченский пролив стал российским, что имело большое значение для южной торговли России. Крымское ханство было объявлено независимым от Турции. К крымскому ханству перешли бывшие османские владения на полуострове, южный и юго-восточный Крым. Историческая задача выхода России в Черное море наполовину была решена. Ситуация в Крыму, однако, была неопределенной и сложной. Турция, согласившись на признание независимости, готовилась к новой войне. Турецкий султан, являясь верховным халифом, сохранял в своих руках религиозную власть и утверждал новых ханов, что оставляло возможность реального давления на крымское ханство. В итоге крымские татары разделились на две группы русской и турецкой ориентации, столкновения между которыми доходили до настоящих сражений. В начале 1774 года турецкая группировка поставила ханом Давлет-Гирея, который сразу же был утвержден турецким султаном-халифом. В июле того же года турецкий десант под его командованием высадился в Алуште. Русские войска, однако, не позволили туркам пройти в вглубь Крыма. В бою под Алуште потерял свой глаз командир гренадерского батальона, подполковник Михаил Кутузов. Сахиб II Гирей тем временем бежал из Крыма. В это время из Константинополя был получен текст Кичуко-Энергейского договора. Но жители Крыма и теперь отказывались принимать независимость и уступать русским города определенным договором. Объявление Крыма независимым ханством под покровительством России стало важным этапом для последующего присоединения полуострова к империи. Добившись независимости Крымского ханства, от Османской империи Екатерина не оставила мысли о его присоединении. Это вполне отвечало интересам России, поскольку полуостров имел важное экономическое и военно-политическое значение для всей страны. Однако и Турция была очень заинтересована в восстановлении своего господства в Крыму. Поэтому в ноябре 1776 года корпус генерал-поручика Прозоровского, войдя в Крым, занял оборонительные позиции на Перекопе. Ему на помощь из Москвы спешным порядком прибыла дивизия под командованием Суворова. Совместными усилиями им удалось сломить сопротивление войск крымского хана Давлет-Гирея и заставить его укрыться в а затем бежать в Константинополь. На его место был избран новый правитель, Шахин-Гирей, ставший последним в истории крымским ханом. Разделив всю территорию полуострова на четыре территориальных округа и разместив в захваченных крепостях значительные гарнизоны, Шахин-Гирей лишил, как самих ту, Таких сторонников из местные знати последней возможности оказывать влияние на внутреннюю жизнь Крыма. Первыми из числа жителей полуострова под скипетр российской императрицы перешли и переселились на новые места представители его христианской части населения грузины, армяне и греки. Им были безвозмездно предоставлены земли в устье Дуная и на побережье Азовского моря. В течение весенне-летнего периода 1778 года из Крыма ушло более 30 тысяч человек, что нанесло ощутимый удар по ханской казне, так как именно эти люди являлись наиболее экономически активной частью населения. Последним крымским ханом была предпринята попытка европеизации полуострова. Скажу заранее неудачная. Также она стала очередной предпосылкой присоединения Крыма. Так вот, Шахин Гирей был культурным, образованным человеком, долго жившим в Европе, который захотел привнести и в своей стране европейские порядки. Но его расчет оказался неверен. Его шаги по национализации владения духовенства, реформам в армии и обеспечению равноправия сторонников всех религий были восприняты татарами как ересь и государственная измена. И начался бунт. В 1700. В 1777 и 1781 годах русские солдаты помогали подавлять восстания, поддерживаемые и вдохновляемые турками. Являясь весьма дальновидным политиком, Потемкин понимал всю необходимость включения Крыма в состав Российской империи, так как в противном случае его территория могла бы стать удобным плацдармом для будущих агрессий со стороны Османской империи. Кроме того, была вполне очевидна хозяйственная ценность плодородных крымских земель для экономии всего Северного Причерноморья. Свою точку зрения светлейший князь подробно изложил в меморандуме, направленном им в декабре 1782 года, на высочайшее имя императрица вняла князю выступавшему главной фигурой уже свершившегося присоединения при черноморье он получил от нее секретное распоряжение готовить присоединение крыма но так чтобы жители были готовы сами высказать такое пожелание 8 апреля 1783 года царица подписала соответствующий указ и тогда же войска двинулись на кубань и соответственно на тавриду дата это официально считается днем присоединения крыма потемкин суворов и Правды Бальмен выполнили распоряжение. Войска демонстрировали доброжелательность к жителям, одновременно не допуская их объединения для противодействия русским. Шахингерей отрекся от престола. Крымским татарам было обещано сохранение свободы вероисповедания и традиционного жизненного уклада. 19 апреля 1783 года царица подписала указ. И хоть даты присоединения Крыма к России принято считать 19 апреля, когда императрицей был подписан соответствующий манифест, но на тот момент она повелела хранить его в тайне до тех пор, пока переход полуострова со всем его населением под российский скипетр не станет реальным событием. В итоге 9 же июля 1783 года у скалы Акая был обнародован царский манифест перед крымчанами и принесена присяга на верность императрице. С этого самого момента Крым часть империи. Что получил Крым от присоединения? Возможно, это покажется для кого-то удивительным, но империя сдержала слово. Население могло свободно исповедовать ислам, сохранило имущественные владения и традиционный уклад. Татарская знать получила права дворянства России. Кроме одного – нельзя было владеть крепостными. Россия вкладывала средства в развитие полуострова. Важнейшим достижением называют строительство Севастополя. Стимулировалась торговля и промыслы. Крым не стал бесправной колонией, превратившись в губернию, не хуже всех остальных. Такие дела, как и прежде. Ссылки для более подробного ознакомления с материалом оставляю в описании. На сим позвольте откланяться. Жми, пиши, ставь, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!